Привет, умники! Сегодня будем расшифровывать древнее ругательство, улучшим память при помощи физических нагрузок и узнаем, чем питались первобытные люди. Подробности далее. Российские ученые выяснили, что означает слово «посак», которое фигурировало в берестяной грамоте, обнаруженной несколько месяцев назад при раскопках в Великом Новгороде. В Древней Руси основная масса людей проживала в деревнях, а города назывались «посадами». Слово «посак», по данным исследователей, применялось в уничижительном смысле, означало оно «пьяница» или «лентяй». Именно так деревенские жители представляли себе среднестатистического горожанина. Новое толкование слова «посак» способно изменить взгляд на многие брестяные грамоты и иные древнерусские документы. Там довольно часто встречаются слово «посадничать», и до последнего времени считалось, что оно применялось лишь к посадникам, главам городов, которые назначались князьями. Ученые из Австралии доказали, что физические нагрузки улучшают память. Для удачной сдачи экзаменов необходимо раз в день выходить из дома на пробежку. Один из организаторов эксперимента рассказал о том, что провел исследование на своих детях. Одному ребенку он заставлял выполнять несложные физические упражнения после уроков, а второго не беспокоил. Нетрудно догадаться, чьи оценки в школе стали лучше. Ученые объяснили такой феномен тем, что во время физической активности мозг начинает вырабатывать нейромедиаторы. Эти вещества способствуют производству белка, который помогает рактору расширить границы памяти в мозгу. Теория разработана благодаря небольшому количеству людей. В будущем ученые планируют сделать это исследование более масштабным. Группа шотландских ученых во время археологических раскопок на стоянке времен Нового Каменного века Скара Брей в Шотландии обнаружила огромное количество останков полевых мышей, после чего они пришли к выводу, что первобытные люди питались грызунами, и вполне возможно, что такое мясо считалось у них деликатесом. Прибывшие изучить эту уникальную находку биологи сделали вывод, что древние европейцы употребляли в пищу мясо грызунов не из-за голода, а ради удовольствия, поскольку основу всех блюд у них составляла мясо крупного рогатого скота. Ученые предполагают, что такие деликатесы, готовились для детей. На некоторых косточках остались следы от огня, по-видимому животных жарили. Это были самые-самые новости науки на сегодня. Пока.